Это прекраснейшее масло. Детеныш помидоры. Если существует в мире такое понятие как футборно, вот это именно оно. Я снимаю! Всем привет! Вы снова на канале Что Есть. Меня зовут Саша. И мы наконец-то посетили ресторан под названием The Zen. Находимся мы на, где-то в районе улицы Яхтина торговый центр питерленд на первом этаже находится вот этот замечательный ресторан ресторан позиционирует себя я так понял как какая-то универсальная более-менее кухня интерьерчик более-менее впечатляющий ну в принципе да подстать тому самому месту где мы находимся здесь рядом э -э, зенит арена та самая для фанатов вылезали здесь все что можно почистили И мне кажется здесь даже нет пыли а вот уже наш заказ и оператор не против, что я у нее собрал кусочек льда, потому что, мне кажется, морсик не особо холодный. И это не шеф-морс, это, ну, в смысле, нормальный, сваренный морс, но в нем слишком много воды. Вкусный, вполне себе приемлемый. Мне нравятся такие морсики, но прям такой вот водянистый-водянистый. И заказали мы два бизнес-ланча, один из которых... Состоял из ролла Калифорния, ролл Калифорния половинка, ну, то бишь, я так понял, три или четыре штучки будет, а, куриный супчик и говядины терияки с овощами, скорее всего. А я себе заказал салатик витаминный, рамен шио со свининой, ну, это обычная рамен лавша со свининкой резаной, жареной, и на горячую я взял себе попробовать пиццу 22 сантиметра. С курицей и грибами, не знаю, почему именно с курицей и грибами, мне кажется, именно по признаку приготовления пиццы можно судить о работе кухни, а именно об универсальности поваров. Салат витаминный. Слушай, это похоже на витаминный салат, вот этот, окейский. Но здесь уже притащили какой-то соус. Соус, слушай, мне кажется, он теплый. А, это не соус, это маслицы. Это прекраснейшее масло. Это слегка острое кунжутное масло. Давай попробуем салатик, потому что с овощным все понятно. Давай попробуем. Холодный, хрустящий, свежий салатик. Заправочка. А то прекрасно настолько. Я уже штаны засрал. Вот уж чего я не ожидал. Так это приемлемого качества. За 200, блин, 80 рублей. 280? Не 380. 280 рублей. Вот это все стоило 280 рублей. Оно приготовлено только что. Ну, может быть, заготовочки, что-то такое. Но вот волшебный палец. Ты понимаешь, что происходит? А? Мягчайшее, нежнейшее тесто. А -а -а -а. Если существует в мире такое понятие, как упорно порно вот это именно оно. Ну, давайте уже отпробуем ресец, раз уж он передо мной стоит. Салатик в сторону, мы его обязательно доедим, он вкуснейший. Так, я вижу, что свинина ужарена в хлам. Вот что-что. Вот Прям вот ужарена в хлам и нарезана просто лазер. Грязные руки. Просто хлам. Хлам. Четыре кусочка свининки, лазер нарезанный. Ну, 280 рублей. Прекрасно сваренный ресец. Стерияки. овощички хрустящие, свежие. Ну, как свежие, замороженные, естественно. Забираю свои слова назад. Свининка не пережаренная. Свининка прекрасная. Она просто выглядит так. Ее, видимо, залили чем-то сладким. И сахарная корочка появилась. Да, да. Что мы еще хотим? Рецепт со свининкой. Бизнес часа 280 рублей. Это прекрасно! Все же видно, да? Все. А? Может, я просто слишком голоден? Вот это прекрасно. Моцарелла. И что-то очень сливочное. Очень сильно сливочный сыр какой-то. Шампики. Прям видно? Кусочки аккуратненькие корочка такая немножко видимо промаринованная даже вот, но все равно заготовочная, понятно, тесто мягчайшее, то есть видимо прям вот берут заготовочку, прям, прям на месте раскатывают ее в печку, все идеально, учитываем что это стоит 280 рублей и остался у нас собственно последнее что-то я забыл как оно называется, короче говоря это рамен ши Посмотри по супчику, что покажу. Значит, это бульончик заготовочный, в котором растворяется лапша, рамен. Не знаю, самодельная она или покупная. Сейчас попробуем. Черри зачем-то. Не знаю, черри, свареная в супе. Ши. Грибочек, то бишь. И рамен ши со свининой. Я думал, что с говядиной. А, говядина была в рисе. Ну, свиняна, свиня. Люблю свиней. Я такой же. Это просто кипяченый, разбавленный соевый соус с, с жменькой кунжута буквально. И лапшичка. Ну. Хорошо, сваренная лапшичка. Слушай, отлично даже сваренная лапшичка. Совершенно непонятно, что здесь делает вот этот вот черик, этот вот детеныш помидора. Помнится, мне заказали мы Филадельфию из вкусных сушей. И хотели мы заказать Калифорнию, но подумали, блин, не очень я ее люблю. Так вот, Натя, получите, распишитесь. Вот вам Калифорния. Почему-то она не обсыпана икрой, массагой или чем летающей рыбой, чем обычно обсыпается Калифорния. Мне почему-то всегда казалось, что Калифорния должна быть в чем-то, в игре, а не просто рис. Ну, будь по-вашему, как бы хозяин-барин, пусть будет. Сразу показали отношения. Ну, еще раз скажу, что это 280 рублей И, блин, за 280 рублей получить такой обед, такой ланч Это вполне себе даже очень прилично Риса много Катастрофически много Он не настолько переварен, как во вкусных сужах нам приехал Но такой уже немножечко подсевший Тепленький, естественно, хотелось бы холодный, но ничего. Огурчик хрустящий, крабовые палки, ну, все мы видели, да, хотя здесь, по сути, должен идти хотя бы лососик какой-нибудь или сливочный сыр, например. Но сливочного сыра я внутри не увидел. И если мы учитываем, что это стоит 280 рублей за целый сет, то, ну, ну хрен его знает, я бы шпицу взял. И точно таким же образом я спер куриную лапшу. Да, куриная лапша. Сочек курицы такой вот немножко как это, как что-то непонятное. Давай попробуем, кстати. Пахнет, знаешь, вот такой вот вываренной курицей. Вот когда бульон варишь, ну, обычный куриный такой, часа три, вот примерно так он пахнет. Совершенно не соленый. Ты не против, я посолю? Это был перец. Ну, в принципе, кроме курицы и здесь ничего нет, все. Такой абсолютно пустой бульон, просто чтобы набить желудок. Получается, что меню здесь примерно следующего состава супчик, которым мы просто забиваем в пустое пространство, которое очень долго растворяется. Затем мы кушаем салатик. Мы получаем какой-то вкус. Мы чем-то более-менее насыщаемся. И, так сказать, на десерт мы получаем вот такую прекрасную пиццу, с которой мы просто получаем невероятнейшее удовольствие. Забиваем все это вкуснейшим морсиком. Вспоминаем, что это стоило 280 рублей и понимаем, что это очень неплохое место. И это одно из тех мест, которые я прям вот с удовольствием порекомендую каждому гостю, а может быть жителю нашего города. Приезжайте на зенитаре, но обязательно зайдите сюда в Дзен. А сейчас мы все это подъедим и уже подведем какой-никакой итог. Кофесос. Кофесос. Ну ладно, а теперь и веселеньком. Что хочется сказать про это замечательное заведение? У нас есть пять критериев хорошего места. Это вкус, Сытность, цена, а, обслуживание и обстановка. И хочется начать, естественно, со вкуса. Вкус здесь я бы оценил примерно в... Я закрываю микрофончик, потому что здесь очень сильно херачит ветер. 4. Ребята, потрудитесь над бульонами с супами, и будет вам четыре с половиной, потому что до 5 нужно еще стараться. Сытность. Это очень сытно. За сытность я поставлю пять. Пять безоговорочную, потому как... Очень сытно покушали... Меня все прям-таки удовлетворило. И без объяснения причин просто 5. Цена прям вот 5. Я бы поставил даже 5.05. Потому как 280 рублей За 280 рублей, примерно радиусе 2 километров от Питерленда Мы не найдем ровным счетом ничего Мама Рома, Токио, что здесь еще может быть? И бизнес-ланч рублей за 500, за 700 Пожалуйста, здесь 280 рублей в обслуживании я бы не сказал, что на высоте Мальчик-стажер, который приносил нам еле-еле трясу трясущимися руками чай и морсик Конечно, ему большое спасибо за то, что он хотя бы не уронил. Все это донес нам в целости и сохранности. Прибегал по первому зову, приносил нам, постоянно менял стаканчики со льдом. Вот. И очень ненавязчиво. Съемку нам никто не запрещал, никаких вопросов лишних менеджеров к нам не пробегали. Поэтому, я думаю, 5 вполне себе заслужено. Обстановка такая себе обстановка. Я так полагаю, к... Чемпионату здесь вылезали все, там не было даже пыли, не было ни соринки, ни фантика, и в принципе людей там тоже не было. Туалет там был смежный с соседней кафехой. Что было хорошо, это панорамные окна в пол, в принципе ты кушаешь и видишь, как кушают другие люди, потому что там рядом терраса. Кандей не справляется, ребята, поставьте, пожалуйста, кондей посильнее, либо поставьте дополнительный вентилятор, но ну, и просто почему в щелкунчике ребята постарались щелкунчик, забегаловка, но они поставили механических вентиляторов в каждом углу и ничего, прохладненько, вкусненько сытненько, еще немножко и было бы 5 а так три с половиной. итоговую оценочку вы увидите примерно вот прям вот здесь, прям вот перекрыто мое лицо сейчас это итоговой оценочкой в принципе я всем доволен, это было навел... Навелное, Навельное было самое вкусное место, а все, которыми попробовать в последнее время чемпионат, хорошо, Россия, я... Как всегда, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, естественно, если вам понравилось. Если вы, конечно же, сюда верёте и покушаете, не забудьте им сказать, что вы пришли от меня, и, может быть, они даже ничего вам не сделают, потому что они, в принципе, даже не заметили, что мы снимали. Блин, ребята, просто вообще, они ходили в такой прострации. Оставляйте комментарии в описании. Короче, да, все, пока!